Я всех приветствую. Все сказанное на канале является личным суждением автора, либо фантазией автора, и не имеет отношения к текущей трехмерной реальности. Автор никого не пытается обидеть и ни к чему не призывает. Хлебные крошки. Я есть альфа и омега начало и конец. Историку, историки убеждены, что эти слова... Из, исконно происходят из Библии, а Библия написана на арамейском, что это ее язык И никого не смущает тот факт что в арамейском языке нету ни буквы альфа, ни буквы омега. Что казалось а что казалось. Вот такие недосмотры такие ку курьезные пятна можно называть хлебными крошками, кто-то их усердно раз, э, собирает, кто-то их также усердно оставляет нам. Альфа и омега, начало и конец. Я заранее предупреждаю, что после просмотра этого ролика или после прочтения статьи, по, которому, по которой я это снимаю, у вас, возможно, тоже будет такое сложное смешанное чувство, которое надо просто пережить. Наши эмоции – это тоже программа, и когда мы получаем смещение действительности, то это будет в эмоциях. Я была очень смущена, хотя многие, очень многие исследователи уже нашли аналогию между Иисусом и Гором. В статье говорится «Хор». Но даже так какие-то атрибуты мы все равно оставляли Новому Завету, считая их имена, особенностью Нового Завета и даже определенной эпохи. Например, на иконах, на иконах, как мы думаем, что сперва произошел Новый Завет, потом живопись, потом икона возникает. Ерес Затем художники приходят к тому, что можно изображать нимб как символ святости. Затем как символ христианства добавляют крест. После этого добавляют аббревиатуру, которая порой считывается, а порой, не... а порой непонятно, потому что она написана незнакомыми буквами. Мы думаем, что последовательность такая. Египетским крестом мы называем именно анг. Мы так и говорим. Египетский крест, подразумевая Анг. Христианский крест вот такой простой, мы считаем именно особенностью исключительно христианства. Буква А с заостренным концом вниз, не похожая на усеченную пирамиду, символизирует что-то другое. Well, в нашем случае, наверное, трансформировалась в букву Ше в написании. Омега читается как «О». После прочтения статьи у меня был шок и смешанное чувство полностью такое. И мне, меня, мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Я посмотрела по статистикам. Есть темы успешные, а есть темы тяжелые. Вот самая тяжелая тема, пожалуй, это религии. Причина тут, видимо, в том, что в религию или в атеизм, атеизм это тоже в данном случае формат религии, люди отправляются именно за иллюзиями. Им не нравится текущий мир. Местами он иногда несправедливый, в нем чего-то не хватает. И люди готовы закрывать глаза на что-то, на отсутствие доказательств. И они идут именно за компенсацией того, чего нету И люди боятся потерять это, когда у тебя есть возможность помолиться, и ты веришь в трудную минуту. Это же очень ценно. Боятся потерять это, и поэтому боятся знать. Любая детализация, как, как соль на рану, как задеть царапину, это больно. Точно так же Точно так же условным атеистам некомфортно понимать, что, может быть, над нами есть судья или судьи, что должна быть отчетность, перед кем-то отчитываться. Самокритика, идеология самокритики никому не и, Точнее, никому, но есть люди, которым это остро-остро тяжело, и они предпочитают атеизм тоже как формат иллюзии. Я вынуждена разочаровывать обоих. Одни упали в яму им предстоит выбираться, другие забрались на дерево, им предстоит слезть или упасть. Но и те и другие в результате оказываются на одной плоскости. Атеистам хочу сообщить, что эти фрески, они есть, эти росписи, они есть, и об этих богах снимают в фильмах и клипах. Людям религиозным тоже. Могу такую вещь сказать, что мы одной ногой уже стали на поезд, а второй стоим на перроне. И, не, и никак не решаемся. Уже прозвучали обвинения со стороны, например, Дэвида Айка, Айка в сторону змей. Уже мы знаем, что гематрия, еврейская гематрия слова змей имеет 256 число. Это компьютерное число. И также с такой гематрией. То есть змей, мессия, жертва и возрожденный. А компьютерными числами я называю двоичные, бинарные, двоичный код. Может быть, тысячелетие Христа как раз наступило в нулевых, и оно отличается именно присутствием компьютера и интернета. Так что, может быть, и Иисус, быть может, не случайное начало две буквы И. Чем правдивее правда, тем меньше людей хотят ее слышать. Но мы одной ногой уже стали на поезд. Это было, впрочем, неизбежно. В эпоху интернета было бы неправильно, если бы случилось иначе. Так давайте же разбираться. Но легко не будет. Я вам говорю очень такие смешанные чувства. Альфа и омега начало и конец. И перед вами ранние погребальные стеллы, периода тысячи лет до нашей эры примерно, то, что было доступно лишь самому избранному кругу, позднее будет доступно такой тип захоронений, позднее он будет доступен в среднем царстве э, зажиточным гражданам, а после уже и почти всем. И когда э, такие символичные захоронения популяризируются, то неизбежно возникает необходимость сократить расходы, упростить, ускорить. И так происходит трансформация изображений, сложных мистических изображений в короткие символы, в лаконичные символы. Ранние изображения перенасыщены надписями и рисунками, и типично типичное деление э, таких стел как бы по принципу буквы Т. Э, автор статьи считает, что это э, имеет отношение впоследствии к христианскому кресту. По принципу буквы Т правая и левая часть делятся на э, запад и восток. С одной стороны Хор, с другой стороны Асирис э, Иногда другой состав. Вы здесь видите, как душу проводят по загробному миру. Здесь душа в виде птицы. Верх на таких погребальных стелах содержит обычно крылатый круг, от которого отходят две змеи, жук-скоробей и два, две, два существа, похожих на Анубиса, похожих на... Черного шакала в красном шарфе. В египетской мифологии содержится несколько божеств, похожих на анубиса, но имеющих другое имя, другую историю, что говорит о том, что они многочисленная Эта раса, которая присутствует в этот период, как минимум, они и знают люди душу сопровождают в загромном мире именно в порядке как защитника и адвоката или анубис, или тот вы видите, что слева от смотрящего душа подходит к хору а справа к осирису каждый раз она приносит цветок подношение цветок также изображаются кобры и такие изображения, они типичны Типично, их можно показывать много. Основная схема, вот как уже описано выше. Позднее вы видите, что делает популяризация с любыми посланиями, с любой мистикой. Сокращаются символы. Заказчик стелла показан во всем великолепии. Богатые люди хотят предстать в лучшем виде и показать все свое лучшее. Это совершенно не похоже на другие ранние работы, где душа проводится по миру именно вместе со спутником, откровенно нуждается в помощи, в адвокате и предстает перед судьей. То есть здесь совсем другой формат, другая самооценка, другое понимание того, что происходит в этом мире. Вы знаете, кто-то до такой степени слышит и чувствует вот эти вещи, Сейчас за окном были полчаса такие крики, причем они выходили на паузу, я начинала говорить, я ждала пока, и тут же начиналось снова. Я даже не знаю, сколько времени ушло, кто-то ощущает, на какую тему я снимаю. Перед вами прототип четырех евангельских животных. Он остался почти неизменным, с той разницей, что африканские павиан и шакал Анубис – или на... Ну, я не знаю, на кого похож ну без... Что они были заменены на льва и орла. Ой, не, не на орла, а на быка. На быка. Остальной ряд остался неизменным. Почему такое деление на 4? Потому что, объясняется, в условиях пустыни было необходимо хорошо ориентироваться в пространстве, и поэтому... Эти ориентиры стали, можно сказать, частью культа. Все постройки, все стеллы, все саркофаги ориентированы по сторонам света. Эти четыре стороны света считаются сыновьями хора. Что касается погребальных стел, популяризация привела к необходимости Сделать изображение лаконичным, и впоследствии так и получились изображения, которые похожи на буквы. Омега, похожая на W, альфа, похожая на букву А. И Т, возможно, является прототипом креста. Кстати, в английском языке большая Т пишется вот так с перекладиной, а маленькая Т там перекладина четко посередине. В английском языке. Возможно, Омега в нашем случае стала при написании буквы Ш. Может быть так. Крест, который вы видите, называется в том числе греческим, хотя он гораздо э, старше Греции. И он старше Ангха. Он называется Имай на египетском, на э, греческом Хи означает сущие, «сущий», то есть это широкое понимание жизни, быть живым. Анг символизирует тоже «жить», но есть мнение, что он подразумевает инстинкт выживания, то есть чувствуете разницу. Изображение, которое вы сейчас видите, очень легко отнести к христианскому, и э, практикуется такая вещь вот в четырнадцатом году в, в Израиле раскопали храм, который датировали IV веком и моментально определили что он христианский хотя там на стенах на, на мозаиках не помню на стенах или где на, на мозаиках там э, прописаны имена языческих богов то что вы видите сейчас, это комбинация букв иероглифов РО и Имай. Возможно, именно эта комбинация, или, скорее всего, именно эта комбинация букв и, или иероглифов, и стала прототипом ангха. То есть крест, который мы считаем именно египетским, на самом деле позднеегипетский. Простой равносторонний крест – это не орнамент, а иероглиф и май, то есть сущий. Далее, что такое круг и что такое венок? Перед вами изображение, которое тоже очень легко определить как христианское, но оно было в христианскую эпоху. Опять-таки, Альфа и Омега, Аманти и Хор, то есть Запад и Восток, вот здесь хор изображен справа от смотрящего, а вот на других изображениях я показывала слева. Две птички держат цветочную гирлянду. Это погребальные венки, розовые венки Асириса. Они символизируют чистоту души, ее моральную чистоту. Это именно погребальный символ, он так и использовался. Впоследствии его погребальное значение было местами забыто. Знаете, лавровый венок победителя, терновый венец мученика, рождественские украшения из елок и шаров и бантиков, а бантик это тоже анг, интерпретация ангха. Цветочная гирлянда изображалась вот иногда так, вообще на в росписях видно, что она ярко-розового цвета, похожа на таковые у индусов, на цветочные ожерелья у индусов. То есть предполагается, что буква Омега это унификация символики хора Бахдетского. Круг с крыльями и двумя змеями. Впоследствии становится в лаконичном написании это и есть Омега. В написании имени хора автор проводит аналогию с Аполлоном. Центром культа хора был город Бехдет с греческим названием Аполу, Аполоус, Великий город Аполлона. В его храме хор Бехдетский представляет, представляется в виде крылатого диска, в котором угадывается, угадывается будущая буква Омега. Классическое изображение хора – это птица. В течение всей истории Древнего Египта неуклонно отмечается его приверженность концепции четырех сторон света. Вы видите, что на саркофагах изображаются крылатые существа. На стенах много изображений. Согласитесь, это очень напоминает росписи в христианских храмах. Именно в православных. В католичестве, в традиции статуи. У четырех евангельских животных также принято изображать крылья. И по описанию крылья. И здесь все логично складывается, что четыре сына хора лишь немного изменились именно из-за перемещения в сторону другого климата, где живут другие существа. И вот и снова две птицы, веночек. И снова мы можем сказать венок прощения, чистоты души, ее моральной чистоты. Символ сущий, Альфа и Омега, Восток и Запад, Аманти и Хор. И буква РО как хор-сущий. Получается хор-сущий, комбинация Ро, иероглифа Ро и Имай. А здесь перед вами вариант написания слова Ияхо. Ияхо. Отсутствие буквы «Р» обнажило тот факт, что ее место заняло «И» и получилось комбинацией «ИАХО». До этого момента о существовании такой загадки никто и не догадывался, но благодаря движению Блаватской на эти символы начали массово обращать внимание. В фильмах, кстати, популяризируется такое междометие в, в, в момент восторга. И Таким образом, хор сущий, возможно, и есть трансформация Ангха. Ангха впоследствии изображается вот с таким декором, что он становится похожим на бантик. Об этом, конечно, никто в основном не думает. Основная масса людей не представляет себе, что символизирует рождественский елочный венок с золотыми бантиками. Перед нами венок Асириса и, как бы, снежинка с делением на шесть частей. Но по буквам видно, что это и и касая буква и май сущий по-гречески «хи», и получается буква «и» и буква Х и и Х При обнаружении таких изображений легко сказать «Иисус Христос». Почему пришлось изменить имя Иешуа? Потому что в этом случае не придется лишний раз смущаться, объясняя, что изображали древние люди. И датировки будут размыты. Период античности, которая была позже. Кстати, по фильмам Змеи бомбили именно античность. В период античности вы видите, добавляется максимум декора. Птицы, виноград, цветы, кресты. Анг становится все больше и больше похожим на бант. В комментариях в статье написано, что здесь не две колонны, а четыре. Здесь подразумеваются четыре стороны света. Может быть, масонские колонны как раз и символизируют Восток и Запад, Альфу и омега. Здесь вы видите комбинированный символ и символ петуха. Петух также символизировал позднее хора. Эмблема сущий в венки осириса. Все это комбинировано изображает анг. Анг уже похож на узорчатый бант. Я зачитаю фрагмент статьи. Верхняя рыба несет хорошо известный нам символ сущий, а нижняя хризму, то есть имя хор. Здесь описывается, что Древние люди знали о смене, о смене эпохи. Эпоху Овна сменили рыбы. И на смену Мину Амону пришли другие поклонения. И в моду вошли якоря и рыбы. Вот так и получилось, что в Нимбе мы видим вписанные символ сущи и венок Асириса. Рука протягивает венок Асириса. Также мы видим вписанную хризму. Вы видите, насколько это распространено. Обязательное деление по четырем сторонам света. Евангельское животное, евангельское животное венок Осириса, именно красно-розового цвета и хризма, хор сущий, а также буквы Альфа и Омега. Заостренный конец буквы «А» — это комбинация «А» и «М» — «Аменти». Разгадать тайну букв очень хотелось, никто не понимал, что это, поэтому к ним при придумывали свои варианты аббревиатуры и заменяли на другие похожие буквы, придумывая новые аббревиатуры. Писали как и по часовой стрелке, так и, по, так и против часовой но равносторонний крест – это иероглиф сущий именно в Древнем Египте, и этот символ существовал минимум за полторы тысячи лет до н.э. Цитата. «Напомним гимн. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в ограбех жизнь даровал. Когда египтяне клали усопшего в саркофаг, изображавший модель мира, он становился сущим воссосуществовавшем в мире функция крещения в данном случае возлагалась на иероглифы май сущий поэтому на нимбе и иха ха нежелательно что-либо писать там и без приписок уже имеется надпись сущий выполненная священной иероглификой в Египте э, в сосуды помещались, в Древнем Египте в внутренности человека помещались сосуды, и эти сосуды, э, имевшие вид четырех сыновей хора, располагали по четырем сторонам света. Так и получалось крещение, как бы. То есть, какая тема получается? Вино, вино, птицы, венок, венец, гирлянда. Варианты креста, простой крест, крест с буквой Р, косой крест, хор сущий, вариант написания слова Яху, белые цветы, крылья. Это все существовало за долго до нашей эры. Некоторые символы за тысячи лет до нашей эры, некоторые сформировались позже. И все-таки это те эмблемы, которые существовали до христианства. Их можно обнаружить, эти, эти символы, не только на стеллах погребальных, но также на монетах, в орнаментах. Таким образом, таким образом при раскопках интересные находки – такого плана, имеющие такие символы, легко, очень легко определять как христианские. Что произошло на самом деле? Произошел слом эпох, когда он был на самом деле неизвестно. Если вот эти здания уже принадлежат к новой эре, значит неизвестно, как складывалась история первого тысячелетия на самом деле. Мы же с вами приобрели в копилку символов, которые мы, возможно, найдем розовый венок и как таковой венец. Варианты написания Анг, варианты написания Яхо. Также символику Хор Сущий и символ Сущий. Также Альфа и Омега. Восток и Запад, Хор и Аманти. Возможно, видео получилось где-то затянутым, мне было очень нелегко это снять почему-то. Тут возникло у меня даже препятствие из сильно, очень сильно орущих людей за окном. И долго орущих. Такое редко бывает. И так что не исключено, что башни Буаса и Яхим также являются интерпретацией указанных символов. Надеюсь, вам было интересно. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!